Как вы, наверное, помните, в первой части был не совсем счастливый конец. Город бандитов собрал всю свою мощь, чтобы нас просто выселить. О, сколько их! Мы сражались с ними всеми силами, но отбить наш домик на воде у нас просто не было шансов, их количество превосходило нас примерно в 50 человек. И сразу после того, как они зарейдили нас, они отправились рейдить замок на горе. Тех самых ребят, которые меня спасали. Почему они у меня синие, а эти нет? Мы пытались им помешать, но все было безуспешно. Замок на горе пал. И теперь мы остались совсем одни. Но мы... Сдаваться не планировали. Присаживайтесь поудобнее и ставьте лайк. Вас ждет максимально эпичный видик под названием «Город бандитов». Вторая часть. И если ты хочешь просто поддержать меня за мой труд, то прошу тебя не забудь поставить лайк. Приятного просмотра. А начиналось все с того, что я заспавнился на их территории и сменил ник. Я хотел проникнуть в их пирамиду. Честно, ты ее задипаешь? НИФИГА! <свес> <свес> <свес> Блин, такая вообще... -то. Именно в этот момент я получил очень важную информацию по этой пирамиде. Я знал, куда рейдить, чтобы получить у них шкаф. Вернемся к настоящему времени. Пока я отдыхал после рейда, Идео отстроил небольшой секретный домик на их территории. И именно с этого момента начинается история второй части. Вы посмотрите, какой прекрасный был отсюда вид. Ах да, некоторые бандиты забыли подкинуть ресы в шкаф и начали подгнивать. А, вот это сгнило. Да, она еще будет гнить. Чувак! Ты видел это? Да это что? Тут гаражка замка. открыта, чувак! Тут замка нет! Это вред! Тут, тут подводные сеты есть! Ну, ресов как бы немного вообще! А гидрокостюм есть какой-нибудь? Немного компонентов есть! О, ПНВ! ПНВ! Так, вырубай О, факел. Да. Врубай, вырубай, вырубай! Мы этот дом можем себе еще один забрать, если он догнеет до конца. Мне кажется, его восстановят. Так, я побегаю, пощупаю дома. Может быть, еще какие-то дома гниют? Вряд ли бы они просто взяли и ливнули все. Разом. У них там на крыше что-то... А, это гаражки светятся. Ну, вот эту территорию, которую мы родили, они не обгородились. Тут у типа металл гниет. Камень не гниет, а металл гниет. Так, я б на твоем месте факе вам не светил. А, тут еще ящики. Тут второй верстак, да. слышишь? А гаражка открыта, интересно. А как его. А, подожди, там можно пролезть. Нифига, слышишь? О, бензопила, слышишь? На 50 топлива. Блин, забирай, забирай нафиг. Надо похилиться и домой отнести. Ладно, я шприцы заберу. Забирай коллаж у Ты можешь коллаж забрать. Скинуть мне, я сплаваю. Давай, тихо. Тут кто-то есть. По, по песочку топнул, слышал? Короче говоря, на всей территории сгнила у них только одна база, в которой мы умудрились найти коллаж и куча различных ресурсов, которые нам были нужны. Нет, большого не надо пока строить, пускай такой стоит, чтобы внимание им не привлекать, что тут кто-то вообще живет. О, тут ресурс есть. И четыре камня. Ой, тут. Смотри. Сюда. Nice, Найс. Стой, если ты будешь тут стоять, подожди, ты пройдешь через текстуру? На самом деле я знал то, что идеал не пройдет через текстуру, но это был слишком забавный байт. Мы продолжали искать различные лазейки, и находили все больше и больше интересных мест, которые можно было бы в теории зарейдить. И в какой-то момент двух агентов, то есть нас, рассекретили. Они идут за мной вдвоем, чувак! Я пытался от них убежать, не привлекая внимания. Ай, он стреляет! Я вижу-вижу, они по, по мосту бегут за тобой. Ау, он меня убил. Ну нас это ни капли не останавливало. Мы находили лазейки в различных домиках, где могли что-нибудь разбить и ёнкнуть. А также мы разбивали все турели, которые видели. Пэшка. Это пешка. Это даже не питон, это пешка. Так, и что же тут будет? Питон с фонариком? О, бери. Питончик. А потом с этой же пэшкой и питоном мы отправились к тем онлайн-челикам. Чтобы выбить с них еще что-нибудь. Блин! Убил? Ой, я его лутаю. Убил. Второго убил. Юньк, Юньк ха <смех> я Берду и пешку забрал еще. Убив их несколько раз, мы от них отстаем и идем заниматься делами поважнее. И в какой-то момент я замечаю очень странные действия. Из огромного замка стабильно выходят какие-то два челика и забегают в другую кибитку. И в этот момент у меня появился плен. Я решил попытаться притвориться своим... Нифига, нифига себе. Нет, нет, нет. Куда я попал? Куда я попал? Они стреляют от меня. В этот момент в моей голове появляется идея Выйти из игры, чтобы поставить ник их тиммейта Чтобы они не догадались, что я не свой И вот как думаете, что может произойти дальше? Я вместо того, чтобы выйти, нажимаю на кнопку кельнуться И все это потому, что эти кнопки находятся рядом Серега! Это тупо шанс один на миллиард был И я его обосрал ну, Видишь, что? да? Оп! Смотри. Я стою, он меня не трогает нафиг. Я даже сел на камеру у них. Но я сейчас покажу то, что разработчики, я не знаю, зачем они это сделали. Вот честно. Смотри. Я нажимаю Escape. Смотришь, да? Uh -huh. <laughs> нажимаю кнопку. Смотри, вот кнопка выйти. Кнопка выйти из игры. Я хочу выйти, поменять ник, чтобы меня не спалили. Выйти, лечь спать у них здесь, чтобы меня не убили. Uh -huh. Смотри. Смотри. Кнопка выйти и кнопка «с...» смотри, где находится. Офигеть. Я нажимаю на кнопку. Я думаю, что это выйти, потому что там такая же меню. Но вы не думаете, что я на этом сдался и не попытался провернуть это снова. Вон этот дом большой. Открыты двери, открыты двери, открыты двери. открытые двери. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не знаю, о чем они говорили, но возле меня постоянно бегал какой-то странный челик. Он то и дело, что подходил ко мне и смотрел на меня. И именно сейчас происходит переломный момент. Видите этого челика, который зашел? Я не думаю, что он даст мне выйти. Тут я понимаю, что у меня намечается шанс отсюда выбежать, как только они откроют вторую дверь. И почему я не брал оружие, вы можете меня спросить. Потому что я знал, что если я возьму оружие в руки, то меня не выпустит турель. И уж тем более я буду более подозрительным, из-за того, что у меня появится повязка. Он меня убил, он спалил, это зашел Like походу. Рядом стоял. У меня был шанс, но это было просто нереальное совпадение. В этот дом зашел мой брат-близнец с ником Like. Именно его ник я йоникнул. Да, короче говоря, мне самую малость не везло в этот день, но я получал очень важную информацию об этих домиках. Блин, это Анрил. У них весь лут в этой деревянной фигне сейчас. Как это сделать? Если бы у нас было несколько, мы бы это сделали. Один я не сделал это никак. На самом деле, для меня стало очевидным, что они что-то запланировали и перетаскивали лут с этого замка. Да, делишек у меня прибавилось. Я решил найти лазейку, как попасть в этот замок. Я подумал, что там могут быть открыты двери. Они ж не просто так туда лут перетаскивают в таком количестве. Пробравшись к ним на территорию, я обшастал все, что только было можно. Здесь было закрыто абсолютно все, а на крыше стояли турели, через которые я не мог пробежать. А еще через несколько минут прилетает вертолет, который они естественно пытаются сбить. И вы просто посмотрите, как красиво это выглядит со стороны. Не, не в моей стороне он упал. Я, конечно же, пробую подкрасться к ним и втереться в доверие, но некоторые из них понимают, что я не свой. А-а-а! <музыка> Он идет за мной, <музыка> я как будто в хоррор игру играю. Он меня нашел, елки-палки Я аж испугался А чуть позже, бегая по их территории Я замечаю один странный домик В котором все открыто Этот дом полностью открыт, что? Там ящиков тьма И он не гниет Ё-моё и тут я понимаю, что мне нужны две сишки. Я был уверен, что в этом доме можно будет что-нибудь ёнькнуть. А как вы знаете, третьего верстака у меня не было. Меня ждало очень много работы. Тогда я появляюсь в старом домике и начинаю придумывать, где же мне достать третий верстак. 3000 серы. На карте было очень много магазинов, где можно было прикупить его. А самым выгодным для меня оказался магазин с третьим верстаком, который я мог купить за нефть. А на фармите у меня не составило труда, потому что возле меня стояла нефтекачка. До мирного города мне было далековато ехать, поэтому пришлось даже собрать новую машинку. И уже через несколько мгновений я был в мирном городе и покупал третий верстак. Оставалось всего лишь скрафтить сишки. Себе! Так, что мне надо? Мне надо пойти, рубануть немного серы. Хорошо, что с серой возле меня проблем никаких не было. Я жил практически возле зимы. Спустя пару часов плотного фарма я смог скрафтить себе две сишки и пульт управления. Ведь в планах у меня было зарядить пару домиков. Улетайте, ребят. Ладно. Пофиг. Нет, они улетят. Они улетят, я уверен. Три, два, один. Дверь есть. Ух ты! В домике не было абсолютно никаких ресурсов. Ощущение было такое, что они оставляют эту половину острова и забирают отсюда все самые ценные ресурсы. Так. Спальнички-то ваши я вырублю. Но у меня есть идея, куда я могу шкаф воткнуть. Но эта война была не за ресурсы, а за этот город. И поверьте мне, этот домик, который я у них ёнькнул, в будущем сыграет огромную роль. А вот во втором домике, который я вскрыл, было уже немного повкуснее. Есть металл немного, прям совсем. Ракетница. Компонентов много. Камеры. Они не все перенесли отсюда. И второй верстак. Это очень, это очень хорошо, что у меня появился такой просторный домик здесь. На следующее утро ко мне наконец-то присоединился агент ИДЛ. И, честно говоря, я был сильно удивлен, что этот домик никто не зарейдил. Тут электропечки есть, тут все есть, слышишь. Тут все уже готово. Сейчас, я бегу. Это наш дом? Да. Что? Опа. Выходи. Так. <р white> смотри. Тут электропечки есть, тут у нас все, смотри, есть. Ой-ой-ой. А, ни хрена ты его приныкал. Слышишь? 16 дизель, а Да, колец, да, смотри, смотри, сюда. о, -о, -о, -о. Столько печек! М -м -м. Сейчас, стой, я сейчас скрафчу компьютер стейшн. У нас хватает на него. Тихо! Кто-то подумал, наверное. Да. Наконец-то у нас появился компьютер стейшн и дрон. И благодаря нему мы могли разведать обстановку. Что происходит в этом городе? Коптер? Это они летят. У них новая крепость появилась. Да? Да. Ну теперь ясно, куда они все ресурсы перетаскивают. Судя по всему, ребята устали от того, что мы постоянно бегали у них на территории и решили избавиться от нас методом тыка. Они огородили одну третью часть этого города, а нас оставили на другой стороне. И теперь мы были владельцами огромной части их территории, с которой они съехали. Но нам этого было мало. Мы хотели захватить все. Это кто нафиг? ИДЛ? Это кто такой? А, это Леся нафиг. <смех> а, блин. Я думал, что это, слушай, я думал, что это тут делал, я слушай, хотел забить его уже камнем. Наконец-то наша команда пополнялась и к нам снова присоединилась Трикоза. На сегодняшний день у нас были большие планы. Тем временем, пока я продумывал, с чего мы начнем, Идео занимался плантациями и выращивал чай. Первым делом нам нужно было придумать, как мы будем выбираться из этой территории, потому что перебираться постоянно через лестницу и забор было не очень профитно. Поэтому мы находим место, где не бьет шкаф, и начинаем там выжигать забор. Ведь в будущем мы хотели поставить туда свои ворота. Прикинь, он не догорит 30 хп. А пока я занимался изучением и различным крафтом, и нашел какой-то железный домик, который подгнивал, и выбил там металлическую стенку камнями. Слышишь? Сейчас походу компоненты будут у нас Уверен, там много ресов, да. думаешь? Ну думаю, да, там бункер Бункерная система закрыта А, реально? Мне нравится Лутай, слышь Я домой Тут скраб есть Тут топлива много, угля много. Ай тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что это за дом такой? Шестеренки есть, немного. Офигеть, что это! У меня полторы тысячи скрапа У нас ткани много. Угля сколько? Короче говоря, как я понял, некоторые из них переехали на другую часть города, а некоторые переехали на пляж, потому что мы выселили их домики. Ну а пока городские жители занимали своими делами, мы занимались своими. И в этот момент мы еще не знали, что в будущем наша спокойная жизнь скоро закончится. Вот, по идее забор сюда встанет как надо как раз. А также мы решаемся сделать небольшой проход на их сторону и выжигаем деревянный заборик, который нас отделяет. Но у нас теперь есть проход. Теперь надо аккуратно турели. Блин, тут нельзя стрелять, они услышат. Бустани наверх. Ой, Пэшка, стой, тут люки. Я его убил. Как думаешь, там есть турель? Можно залезть к нему, я первый залезу тогда. Что это? Раз муб какой-то. У него дрон есть и компьютер-стейшн. Сейчас поднимется. У него топ-сет. У него там топ-сет. Я ему две башки дал. Он жив. Я ему много дал. Гантрап поставил. Да. Поставил? Нет, походу поставит. Но ты услышишь, если он поставит. Угу. Поставил. Поставил. Я решил побегать по их территории и посмотреть, как устроена у них базы. Но тут случается то, чего я не ожидал. ИДЛ дипает дом. Ух ты. Я запрыгнул! Я запрыгнул! Там открыто все? Он поставил его слишком далеко. Убивай! У него может там все открыто, надо разбайтить его. Давай, я бываю еще. Нет, умрешь, умрешь, умрешь. Я Я не умер. Открыто, открыто! Я залез, я залез, я залез! Тут топливо! Тут топлива много! Стой, я шкаф взрываю! Уйди! Уйди, уйди, уйди! Спальники надо разбить! Я гантрап, я гантрап сразу на вход ставлю! Тут что-то в записке написано. Аккуратно, я гантра поставил. Тут жесть, тут жесть ресов! Шкаф, шкаф ставь! Да, крафчу. Забирай ресы с шкафа. Дугас, смеш. Чувак! Ладно, там не было ресурсов. Там у него Не, не застрял, нормально. Благодарим вас за то, что вы являетесь частью нашей великой общинной деревни. Всего хорошего, привет! Дугас, смешки гефрак! Два космической враг Прикинь, немец сидит в шоке Пришли какие-то типы И исполняют нафиг немецкую песню У него в доме Слышишь, а я вот только одного не понял А, а как он это Прошел его контраф не убил Ты его разрядил Теперь мы были заперты у него в домике. Но хорошо, что у нас было очень много ресурсов, и мы могли спокойно выбуриться на улицу. А впереди нас ждал мой самый любимый контент. дал у стенки. Да, любимое дело. Мы должны навести и... на этом, в этом городе свои порядки. We will give you your base back if you give me 20k sulfur. What do you think about this? Данки Вон Энцюремен Толлин комьюнити вилледж бист Чисто что-то говорю На немецком языке Расставаться с этим домиком прежний владелец не планировал Они явно что-то замышляли Он постоянно бегал то туда, то сюда Никого по дому нет пока что. А потом он с пушечкой начал сидеть под той стенкой, которую мы выдолбливаем. И тут я принимаю гениальное решение, как избавиться от него. Я кидаю гранату, поворачиваю стенку и спокойно его взрываю, будучи в сейве. Я его убил. Он теперь думает, что я щитер, слышишь? А, а! Перенести отсюда такое количество лута мы сразу не могли, поэтому нам пришлось поставить сюда свои дверки. Тем же временем, хозяин этого домика стоял на втором этаже и наблюдал, как мы обустраиваем его. Я его убил. После того, как мы полностью зачистили себе выход, мы хватаем все ресурсы и относим их в наш просторный домик. А дальше, здесь начнется полная жесть. Нашу, на, нашу задипанную базу. Да, да, да, да, да, да. Тут немного связь оборвалась, но для тех, кто не понял, о чем речь, они начали рейдить тот домик, который мы у них задипали. Да, он здесь. Угу. Один на вышке стоит. Там один другого убил. Я пайп возьму. Секунду. Они, наверное, переносят рейсы, у них же доступ к гаражкам есть. У них был доступ к гаражкам, поэтому нам нужно было переносить лут немного подальше. Мы поставили ящики в защищенных местах, и я оставил им небольшую записку. Два, три, погнали. Еще сюда шкаф поставим. Открывай! Одну дверку они прорейдили, и у них появился доступ к гаражкам. То есть они могли спокойно попасть к шкафу. И понимая, что они уже рядом с нами, я проворачиваю снова эту схему с гранатами. Взорвал! <звы> Чекай, открой дверь, посмотри. Еще убил. Где они? А что начнется дальше, просто не передать словами. Резет. Я забрал все. Все, сиди там. Он в джагере. он в джагере, слышишь? Готовься шкаф ставить. Угу. У меня есть идея, слышишь? Только законтри их просто, законтри и все. Я появляюсь в нашем секретном домике. Крафчу себе скоростные ракеты, потому что они поставили турель на вход. Беру калаш и возвращаюсь помогать ИДЛу. Слышно? они, их много становятся. Нашему домику будет ГГ скоро. Надо либо улучшать, либо перевозить все. Один минус. Убил еще. А? Если он откроет дверь, я ему туда с ракеты пульму. Я думаю, их там еще двое. Я могу с твоей стороны сейчас забежать и запушить его с базукой. Я пробежал турель. Я ремовываю. Застрой шкаф просто наглухо. Я байтил их всеми доступными методами. Положил базуку в ящик и ждал, когда они откроют гаражку, чтобы им устроить небольшой сюрприз. Готов, отойди. Угу. Там турель. Один остался там. Вы на вышке сидит начал. Голый-голый бежит. Справа отторели. Пусть кушается. Я дверь поставил, угу. но деревянную. Ладно, я не смог Это там калаш. не залутать. Я забрал калаш. Убил с базукой типа. Голый-голый бежит. Справа от турели. Я пытаюсь залутать. Я поставил металл дверь сюда. Убил его на крыше. Я лутаю, я лутаю, джаггерсет. Благодаря стрекозе я знал абсолютно каждое их действие. И знал, с какой стороны они сидят. Мы справа не выйдем. Я взорвал, я умер. Ты можешь законтрить мое тело? Я убил одного. Убил. Давай. Лутай в себя, я буду контрить все Лутай и уходи, я буду контрить Проходы Убил его mm -hmm, Я лутаю Душки Топ Топсет Что тут происходит, слышишь? Мы против шести типов воюем нафиг Убил его у меня, у меня тип был Ты убил? Да да, сражение это было очень долгим. И два агента, Годлайк и Хенсель, смогли победить эту битву. Но это было только начало нашего противостояния. Калаш, сюды еще один. Ладно, нормально. Я не закалился Частично. А чуть позже они все-таки решили прорейдить этот дом до конца. Но мы шкаф закатали в металл. ПЛИЗ, ПЛИЗ, ПЛИЗ, они по моей схеме, слышишь, делают. О, хорош. Жесть, они тупо уничтожают дом. Они просто его в ноль уничтожают, они не могут свою кибитку 2 на 2 зарейдить. Я думаю, может не стоит уже отбивать, Они все равно его не зарейдят, он застроен. А пока они рейдили домик, который мы у них дипнули, мы занимались делами поважнее. У нас появился порох, и мы могли скрафтить ракеты. Нам нужно было полностью зачистить сторону нашего города, ведь тут оставалось еще много противников. Блин, а по факту мы можем же ракетами тут рейдить спокойно. Ну а чтобы наш домик был хоть в какой-то безопасности, мы даже провели турельки. <звук> и теперь в случае рейда мы даже могли отбиваться с помощью турелей. О, у нас фонариком еще. Надо их на зеленый индикатор поставить. Наконец-то я скрафтил несколько ракет. И мы уже могли потенциально зарейдить пару домиков. И пока была ночь, у нас было время начать действовать. Сегодня вечером у нас будет выселение жесткое. Поэтому нам нужно как можно больше забрать территории здесь. Пока не поздно. Потому что если нас, если нас будут атаковать со всех сторон, мы не справимся. И первым делом мы решили взорвать самый крайний домик, у которого мы когда-то украли коптер. Мы знали, что там живет очень залутанный челик. Понеслась. Ты прикинь, сколько сейчас типов сюда прибегут. Uh -huh. Поэтому готовься. Мы пальмовые войска. Ну, бред. О, вот он, он с калашом лежит. Я понял. Убил. Они стреляли по турели, что ли, или что? Серьезно? Yeah, Капец, они странные. Нафиг они в турель стреляли. Иду сюда. арт Тут че убегает? что у меня одного убил тут обычные двери опа нифига тут ресов тут серый нет и последняя гаражка осталась под хатой бегает hello get get и тут понеслась, они начали приходить к нам со всех сторон. Сейчас, сейчас. все угу. Ой, НВК есть. О! О, 60 экспы! Шкаф разбил изначально мы хотели все перенести отсюда но в какой-то момент мы понимаем что это опасное решение и тогда забираем этот домик себе и полностью его застраиваем мне кажется они сейчас будут готовиться на наш рейд поэтому нам нужно будет по всем домам которые мы зарейдили по всем раскидывать все и честно говоря мы не прогадали с выбором рейда домика вы посмотрите сколько здесь было ресурсов и компонентов нормас Тут нормально вообще по компонентам, слышишь? 30 микросхем. Болт. 6 чели еще. Это сумасшествие какое-то. Ладно, я думаю, вот это можно просто застроить вот так. Печки убрать. А вот здесь мы выход на крышу сделаем себе. Мы будем переносить или... Давай тут оставим, потому что, ну... Давай тут вероятно, всегда да. есть то, что нас зарейдят. Тут камня много, мы сейчас можем тут башню построить для себя. Да. Мы отсоединяем абсолютно все электричество и полностью застраиваем этот домик под себя. Теперь у нас на этой территории было целых три базы. Дверь надо сюда поставить. Либо вот эту пробурить вообще, если у нас буры есть. И все остальное время я занимался самым увлекательным контентом. Долбежкой стен. Мне нужно было избавляться от вражеских дверей. Мой любимый контент. Второй за сегодняшний день. Тем же временем бандиты занимались другими делами. А, они заборы, короче, ломают, каменные. Тут пять человек заборы ломают. Рахиль, Анти, что-то там. Чисто за мной, как собачка бегает. Смотри. О, еще один пришел. Репортаж с боевых действий идет. Блин, как не вовремя! Только я хотел пойти поставить кофе, как вдруг услышал пролетающий мимо нас вертолет. Естественно, мы захотели его сбить. Верт надо сбивать, верт надо сбивать, верт надо сбивать. этот челс болтадал в лицо. Пулик пулик, пулик, пулик. На возьми. Ракеты скоростные. Ты его выкидывал? Ты выкинул нет, пулик? Нет, нет. нашел, нашел, нашел. Ракеты скоростные. Бежим. И один в огне. Все, давай сюда занесем. Угу. Он у меня. Сишки? О. Нет. Пулик. Еще один. Два пулика с верта? Да. Давай в другой дом, в тот. Не-не-не, в тот дом. После того, как мы сбили вертолет, мы застроили все выходы, чтобы к нам никто не мог попасть. И я встал на крафт-ракет. А зарейдить мы хотели нашего соседа, который жил в пирамидке. И мы даже и представить себе не могли, что нас ждет дальше. Он закрывает гаражку, блин! Отойди! Опа, мне болт счет. О, тут серый есть! Аккуратно болт. Правый ящик впитывай и домой относи. Стой, не сейчас, не сейчас, отойди. Давай, давай. Ракетница заряженная. Бус, бус, бус, бус, Ракеты. Он на вышке. Он мне попали. Я серую занял. Бегу еще. Тут МВК-двери. Нам ракеты нужны. Еще сзади три типа, четыре типа пришли со стороны пальм. Убил одного. Еще возле пальмы сидит. Ты ты его должен видеть. Убил. Еще один. Двое напротив, трое напротив, четверо напротив. Да. Я умер. У меня патроны нет на бомжей. Я занёс за мой калаш Это иннокент, это иннокент этот тип Одного убил Второго убил я, убил. Угу, я лутаю Калаш 6. Один минус угу. Двоих убил Базука угу. базукой типа убил Калашич, за шкафом меня лутает. Он застроился, этот тип. У меня патроны кончились на калаш. Этих типов было настолько много, что в какой-то момент нам даже пришлось отступить. По ощущениям, мы отбивались от целого осиного гнезда. И если вы думаете, что на этом битва была закончена, то нет. Это было только начало битвы. Сервер завис, у нас четыре человека готовы Откро окно, открой откро, откро, у меня ракетник Тихо Готов? Давай! Да, раз Два. Убил одного Один минус Второй минус По мне болт работает Два их убил там. У нас летит ракетка. Нас огайдет. По мне стреляет за люком я сижу. Window, you, Когда наступила ночь, я поставил турельку на втором этаже, ведь понимал, что скорее всего они нас придут рейдить. Закинул в нее пулемет, взял камень и попытался построить вышку. Болтовки ходят, второй выход. Ой, я придумал. Ракета. Мимо. Меня убили. Тем временем, пока очили у нас палки, стрекоза сидела за пулеметом и отбивалась от всех нападков. Они даже пытались ее взорвать с базуки. Еще одного убило. Убил, убил много, много убил. Еще Окно надо, надо да. поставить. Угу. Сейчас. Грант. Я упал. Убил, убил трое. И это я их взорвал. Там трое, трое, трое валяют. Меня убили с болта. Я застроил. Я застроил, он меня взорвал. Я потолок застроил. После того, как они поняли, что ту базу они не захватят, они решили попытаться захватить другую. Но тут я их уже ждал. Одного убил. Второй бежит. Сайте. Один минус. О, у меня... Он люк открывает. Один у тебя по дому подбежал, ганат и сейчас будет закидывать. Я могу их сейчас поубивать, слышишь? Их очень их много. Очень много. Там трое за шкафом, трое за шкафом. Дал хит ему. Еще хит дал. Одного убил. Спасибо за Это это Убил нас на крыше типа На нашем доме Вижу Он умер Прям под пирамидой лежит, да? Ну, не под пирамидой, под деревяшкой лежит. Короче говоря, все эти замесы продолжались нереально долго. На протяжении часа мы пытались от них отбиться. Наконец-то они покинули нашу сторону города. И мы понимали, что добром это не закончится. Тогда мы принимаем решение схватить все основные ресурсы и построить домик за территорией. И тем самым засейвить все, что у нас есть. О, отсюда будет видно, если они нас рейдить будут. Местечко мы выбрали самое подходящее. На горочке, откуда было видно полностью весь город. И в момент рейда мы бы точно увидели, сколько там человек и могли бы продумать свои действия. Ой, бля, как же это хорошо, я отворачиваюсь просто от этой стороны. У меня фпс улучшается. Ой, чувак, и не говори просто. Но ты же понимаешь, что фпс увеличился ненадолго. Домик на горе мы должны были сразу крепко укрепить. Ведь это был забитый сервер, а мы жили прям возле топовых ртшек. Фундамент тоже улучшай. Блин, так спокойно сразу стало? Да. Вот тут вот верхний правый полутай, тут Томсон возьми, антирад, вон компоненты сверху. Нет, там не надо. Я одежду найдется. Да-да-да, да, одежду собирай. Ну, я, я. А, ладно, все, давай потом. Практически весь основной лут, который у нас был, мы перенесли. У нас еще были грандиозные планы на этот вайб. Но чтобы все реализовать, нам нужно было знатно потрудиться. Сразу я решил наладить контакты с нашими соседями, которые стояли неподалеку от нашего нового домика. We try with Big Island close to you. Maybe x3, I think you see. My name is Demolish. Yeah, okay. My name is Good, La Good Like. We... I can show you where my, where I live. Okay. Follow me. Oh no, oh no, no, it's okay. I believe you. Okay. Bro. Uh, hey. Uh, we'll be friends, okay? We'll be friends. Yeah. If I kill you, I don't loot your, I don't loot your body, okay? If I kill you. I, I'll, I'll do the same. Thank you, bro. Thank you. И немного пообщавшись со своим ближайшим соседом, я понял, что это дружелюбный паренек. И что у нас была всеобщая цель. И поверьте мне, в будущем он будет очень полезен. А все остальное время я бегал защищал Идейла. Он занимался своим любимым делом. фармил камушки. А я этот камень вкладывал в нашу крепость. Хорошо, что мы первым делом хотели все-таки закончить начатое и зарейдить пирамидку. Думаю, для меня это не проблема на фарме, с серым. И Эдель был просто в восторге от наших планов. В этот день мы проиграли огромное количество часов, и все, что мы хотели сделать, это улучшить домик и пойти спать. В принципе, мы так и сделали. На следующий день у нас уже был четкий план, чем мы сегодня займемся. Да, так, они он. уже все равно знают, что мы как бы, ну, не очень дружелюбные как бы <laughs> И что у них на территории живут какие-то два паразита Я подбегаю к их пирамиде и начинаю вспоминать пути, которые я внутри наворачивал Потом вот здесь я бегу сюда Вот тут пробегаю сюда И тут, короче, у него вход в центр идет Потом я пробегаю сюда и где-то здесь у него шкаф Да, вот здесь у него шкаф Не понял Тут дырка в заборе появилась да, там забор половину подгнил. Наша территория гниет, а их нет. Неправильно как-то. Блин. Короче говоря, я увидел одну большую проблему. У нас прогнил забор. И теперь мы не были защищены от основного мира. Но даже это нас не останавливало. Ой, этот дом никто не зарейдил. Нифига себе. Я а просыпаюсь подождать. в нашем бункере, который не был зарейжен, Хватаю все основные ресурсы, которые нам нужны для крафта. И передаю их через стену. А, так тут перекидчик же был, ты чё? Так, где наша серка? На втором этаже. Ну-ка, сейчас оценю, подожди. Так, норму. Сколько там в китайском клане надо фармить норму фарма? Так, металла. Много камня, два ящика камня. Ящик металл. Ну, слушай, серый мало. Ты еще не выполнил норму фарма. Где ящик серый? Его нет, он все, что я мог, я поискал и нашел. Спустя много времени крафта. И когда я говорю, что много времени крафта, это означает ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ КРАФТА. Просто неописуемое количество времени, которое я провел возле чайных столиков. Хорошо, что во время крафта я мог управлять дронами и наблюдать за их территорией со стороны. Ну мы отсюда можем спокойно лететь. А, они бегают, смотри. Дрон летает. Куда этот тип бежит, интересно? Ввиду преследования. Раз понял. Ты видел, что осталось всего Офигеть, да их тут много опять. Радхи какой-то. О, это самый главный руфкемпер. Не, мы их территорию пока не осилим. Угу. Зато на этот раз я был точно уверен, что мы сможем осилить ту пирамиду. В какой-то момент у ИДЛа появляется идея снова собрать нашу армию под названием «Очко», чтобы полностью пронести этот город. Но если мы реально соберем армию снова, то фпс будет еще меньше. Это я еще этой армии не видел. Я думаю, если бы эта армия, когда нас рейдила, я был в игре, я бы вообще даже не двинулся, у меня просто FPS 20, ой, 2-3 штучки было. Наконец-то наступает ночь. Мы хватаем всю взрывчатку, которая у нас есть, и переносим ее в старый домик на воде. Сейчас два агента даже и не представляли, каким же сложным будет этот рейд. Так, я тут оставлю шмотки на камбэк. Ракеты, смотри, тут будут. Коллаж будет здесь. Все просто, короче, идем, потому что ну вдруг у него тут тоже лутовая будет, uh -huh. чтобы не прогадать. А там еще сишками и дальше. Все готов? Я стреляю. Uh -huh. Ты за мной в перекрестие вот сюда. Право. Металл. Отойди, отойди, отойди, отойди. Давай. Шкаф. Давай. Я не знаю, куда я повесил. Шкаф минус. Знаю. Конечно же штук. жители города не бездействовали. Они прилетели на дроне, который я сразу же разбил. Разбил дрон. Тут третий верстак. Тут ресы есть какие-то. Скраб есть. Сколько у тебя еще? Одна ракета. Подходи. Нет, стой, в дальнюю. А, лут. Ой, нормас. Боже, помжать мне. Поставить свой шкаф и застроиться мы не могли, поэтому пришлось разбивать мультишкафы. <музыка> Все, пирамида наша. Ставь шкаф. Калашись! Я дома спавнюсь. Там есть оружие, там калаш есть. Меня убили, чувак. Коптер, коптер, приземляюсь, еще двое. И именно сейчас начинается жесткая мясорубка. Один минус, пол. Угу, я встаю. Второй минус. Я умер. Я двоих убил. Двое с калашами. И они контрят типов, которые в пирамиде. Убил одного. Uh -huh. Того убил, который тебя убил. Убил одного. Под хатой у нас калашом убил. Еще одного убил. За шкафом. на нашим шкафом там силы. Еще у нас подкаты. Один калашист минус. Я внутри пирамиды стяжу. Звучка. Я спалнюсь. Мне с болта опять убили. Тихо. Тут подкаты миллиард трупов. Я забежал домой, засеял пару калашей. Ну сюда много бомжей бегут, очень много. Под домом. Двое под домом. Знаю, по я никому, забрал. Я забрал топ сет. Минус два. Я двоих убил. Угу. Я, я его давить буду. Давай он под шкафом. Я вижу. Голову дал ему. Убил его! Убил его! За тебя бомжары идет! Да. Убил его! Честно говоря, я не знаю, что здесь происходило и откуда такое количество игроков, но к нам прилетело целых три коптера. Нашел тут куча лесов. И знаете, с этого замеса мы были только в плюсе. Вы просто посмотрите, сколько ресурсов мы принесли. Я много принес домой. Хилок всего принес. У тебя спальника тут нет? Нету, его выдал только что прям. Коптер! Три себе верстак донес. О, калаш! Топсет у меня. Ты можешь э, подбежать, короче, и замок на шкаф поставить. На тот, чтоб он не застроился. Убил его. У меня ресурсы, дома некуда скидывать. И даже попытался угнать коптер, но что-то пошло не так. Мне помогла. Помогла, слышь. Ты, ты разбил коптер. Нормас. Я я стал на спальнике, и он пропал у меня. Я в воде вытал э, пулемет. Места нет. О, 20-тыквы, слышишь? Томпсон лежит еще. Капец, тут трупов, слышишь? Что это за жесть? У нас, кстати, могут прийти сюда. Рейди. Понимая, что скорее всего нас придут рейдить, мы укрепляем немного выход из дома, а также мы наглухо забетонировали шкаф, который был в пирамиде. И теперь эта сторона была полностью наша. Все. И два. Он, он убил меня, он лошпи. Убей, убей, убей, убей! Фух! Убил. Дверь закрой и все и хорош. У меня перезарядка дверь... была долго. Жесть, шериф, вот это жесть, конечно. Из бонусов у нас появился броневичок, на котором мы могли спокойно перевозить ресурсы. Давай. Задний бы, но модуль поменять бы. Сейчас поменяем, тут справа езжем. Мне кажется, эти калашисты нам принесли больше, чем забрали. Угу. А, они сейчас тут даже не ушли, там один только убежал. Там, тем более, это не из их банды, а какой-то другой левый просто пришел. А, стоп, а как мы туда тачку сейчас загоним? О, нет, нельзя. Шкаф закрыт. Но тачку мы все-таки смогли загнать. В пирамиде не было ни серы, ни пороха, ни каких-то ценных ресурсов. Поэтому мы понимали, что он куда-то их спрятал. А я не знаю. Он как раз отсюда и стрелял, да? Угу. Четыре сачели, почему бы не нет. Как... Пять. Успеешь выпрыгнуть? Да я вообще без проблем. А, это маленький ящик. Не, блин. Давай я, прыгну я. просто посмотрю. Ч ⁇ тут? М Металла много на. Смотри, металл. Он, он походу, тут сейвил, да, все-таки? Угу. И болт. Так. Не, гаражки то понятно. Сейчас надо вот это бахнуть. Копсар. Мимо пролетает. О, да, да, он тут сейвил, слышь, это у него нычки. Смотри. Забираем. Нормальный, да, чувак? Хитрый? <сёnell> <сёnell> Но каким бы он хитрым не было обхитрить Димасика, у него не получилось. Мы забрали все, что он сейвил. Мы справились с этой пещерой. Да блин, почему пещеры? Мы справились с этой пирамидой. Наконец-то. <н invece> <сё <olds> это адская пирамида боли. Да, пирамида боли была. Она, слышишь, она и правда она проклята просто. То в кемпере там сидят, то это... Ее приходит дефать, тысячу человек. Реально, вот просто муравейник какой-то вскрыли. Все, нам осталось только рейдить домики, которые у них на территории. Угу. А это мы можем сделаем, с этой, когда люди приходят. А по пути домой мы все-таки решаемся пойти на один очень серьезный шаг: созвать свою армию. Для тех, кто не знает, как поучаствовать в таких ивентах, вам нужно быть в моем телеграм-канале. Именно там я провел сбор своей армии. Нашей основной задачей являлся захват их главной пирамиды. Но чтобы до нее добраться, нам нужно было вынести почти все. И для этого нам нужно было очень много ракет. Но вы же все знаете, кто такие бойцы с армии очко. Это специально обученные фармеры, которые готовы сделать все ради своего генерала. Ну и конечно же, рейдить мы собирались не в офлайне. Я решил поговорить с этими бандитами и сказать, что их ждет в ближайшем будущем, чтобы они подготовились. Сей, don't kill me! I wanna just talk to you. I What am you? I am your enemy, but uh, today today I wanna call too much people for rate all your compound. If you want big work, uh, today we can war with you. Hallo, guten Tag. Они английский язык не понимали, поэтому общаться с ними приходилось с помощью Google переводчика и записок. Он мне сказал, что в данный момент в онлайне их сейчас не так уж и много. Но наступать мы на них планировали не сейчас. Нам нужно было еще подготовиться. А еще мы с ним договорились, что перед тем, как мы пойдем рейдить, мы им обязательно об этом сообщим. Буквально за 5 минут наша армия начала резко расти. Вы посмотрите на количество людей в Дискорде. О, все работает, все найс. Nice. Короче, я сейчас всех, всех наверх накидаю, а потом еще распределимся. Так, кто участвует, кто участвует, там перекличку сделаем. Короче, приписку очков ставить, верно? А впереди меня ждало самое интересное. Распределение рядовых. В конечном итоге нас вышло чуть больше 80 человек. И мы закрыли наш набор. Давай куда я скажем, чтобы они если что бежали сюда. Ибо ты уже Да, сказал. и рядовые, короче, должны будут выстроиться, мы должны всех добавить... Во френд лиз чтобы все были синие чтобы мы понимали где крыса где нет потом мы с делом раскидали всем спальники и нам оставалось только дождаться когда же все заспавнятся зеленку можете добавляться друг друга типа ну добавлять но остальных тоже особо не убивайте надо да надо всех вообще рядовых добавить хотя сейчас рядовых вроде как и врагов не будет да можно в контакты просто зайти Зеленый. так о все у меня все синие почти здесь квадрат, квадрат y4 ребят бегите сюда все за мной не бегайте, стройте домик, занимайтесь делами, типа, вот. Так, ребят, могу сразу на старте дать, короче, кому-то... ...резы, вот, камня, допустим, чтобы вы могли улучшиться. Только подождите Держи. сейчас. Я открою двери? Да-да. А можно дать камня чуть-чуть на этот на топор? Да. У нас была целая вторая половина города, где мы могли разгуляться... ...и заселить всех наших ребят. Не хватайте весь камень... И дерева немного есть. Не хватаете uh -huh. все? Поделитесь с ребятами, чтобы каждый okay, мог sure. топор там сделать и так далее. Там. Возьмите просто сколько вам нужно на первое время и все. В этом мире можно наблюдать за тремя вещами бесконечно. На огонь, в воду и как армия клана Очко возводит свои маленькие домики по всей территории. Okay okay, it's my army my friend. Army of village okay, We got yeah. 100 people awesome. we need to yeah we need to raid this village <laughs> today. 100? Yep. I I help you, okay? <laughs> Look at this. It's my oh village my God. <laughs> ah. Holy shit. Короче говоря, мой сосед, с кем мы тогда познакомились, был просто в шоке от того, что здесь происходило. Он никогда в своей жизни еще не видел такое количество игроков в одном месте. Но работы у нас было очень много. Пока рядовые полностью занимались фармом серы, ИД устроил банк, а мы с командосами тем временем пытались залутать большой карьер. Сядьте кто-то в тачку, катайтесь на тачке. И вы просто посмотрите, сколько домиков появилось возле нас. Мне кажется, даже жители города были в шоке от такого количества. Вот витрина стоит. Давайте сюда. Да. Банк находится на X5, прям между дорогами, короче. Там вывеска "Банк" написана. Спасибо. Приходите еще. На этот раз мне просто повезло с бойцами. Каждый из них пытался привнести максимальный вклад. Так, принимаем бесплатную серу. Но я до сих пор не понимаю, зачем мне некоторые скидывали человеческое мясо. Возможно, таким образом он хотел сохранить это в банке. О, человеченку, спасибо. Ребят, ну... 76-й, спасибо, конечно, тебе за штаны. Всегда мечтал кожаные штаны. Только о кожаных штанах. Топ. Хорош. Короче говоря, фарм серы у нас шел полным ходом. Наш домик на горе превратился просто в какой-то гигантский склад и плавильню. Все, что ребята фармили, нам приходилось переплавлять очень долго переплавлять. Тем же временем город бандитов пытались нам помешать всеми силами. Меня убили, меня убили, слышишь, там... Но он и не знал, что против него у меня есть секретное оружие. Ведь Джаггерс этот огня вообще ни капли не спасает. Он горит? Он сгорел. Поднимай меня. Я а в свободное время я пытался выяснить самое слабое место. С какой стороны мы начнем их бурить? Так, а как бы лучше сделать? Наверное, вот этот дом надо будет зарейдить. Потом от него идти сюда. Вот этот дом зарейдить. Так, квадраты там, треугольники, бля. Печальный дом на самом деле. Чтобы их зарейдить, там ракет 300 надо. Фика узнает, как это сделать. А наш склад на горе мы полностью огородили заборами. И теперь, пока мы были в онлайне, нас бы точно никто не зарейдил. Я не знаю, что было у города бандитов на уме, но они явно что-то замышляли. Вы посмотрите, как они летали вокруг нас на коптерах. Коптер летит. Это что такое? Еще один коптер. <связать> что это такое? <связать> что вы тут лутаете? Подождите. Скорее всего, таким образом они показывали, что они были готовы к тому, что мы на них нападем. Жесть, нафиг, это что такое? <связать> <связать> ну смотри, мы начинаем, допустим, отсюда, да? Или все-таки мы начнем слева? Но этот дом проще всего будет забрать первым. Справа, да, удобнее. Да? У нас там очень много дефа будет. и, и... Тут вот стенки, смотри. Да, вот да. чисто выжечь вот эту стенку, да? Какую лучше? Вот я, эту. Я, я, я вот, вот либо эту, левую, вот эту да, да, да, да. либо вот эту выжигаем, короче. И спокойно тут дефаемся. Стоим, прикрываем. Они как раз и со стрелок особо не, ну, не будут видеть. Вот сюда забежать, чисто с этой стороны начать накидывать. Как будто по нам ракета. Они с деревни ее пустили, конечно, долго летело. Что я хотел сделать? Я хотел турель сверху снять. О, нифига, он снайпер. Выключи турель сверху. И вот мы уже плавно подходим к развязке. Мы продумывали абсолютно каждую деталь, ведь проиграть этот рейд нам просто было нельзя. Кибу, наверное, с выходом под турель надо делать, фиг знает. Ракет у нас получилось чуть больше сотни. Этого, по моим подсчетам, точно должно было хватать, чтобы пробиться к их мейну. Хватайте ракеты, ребят. Все, ребят, сборы, сборы, внизу, поехали. Так, армия, за мной, мы выдвигаемся их рейдить. Умирать сейчас никому абсолютно нельзя, это бой будет до последнего. Армия очков, вперед! с хаты да авторизовались выйдите так, пожалуйста Да, хит ему справа посмотри крышу вначале бахаем не толпитесь ребята отходите давай под крышу баха еще одну по мне дали Куда он? она на вышке сидит. Запрыгнул тут что-то открыто тут. Окна, О, стоишь? Тут открыто много. У, тебя, у тебя. Тут хавка есть. Не подходите, ребят. Вообще не стойте возле этого дома, пожалуйста. Уйдите вообще из этого дома. Мы лучше с улицы конфликти. Что там? Стой. Глянем. Угу. Открывай так. двери. Люк. Отойди. Давай а в люк вода? бахаем, в люк быстрел, и потеряем. Давай, давай, давай. Бахай люк и дверь. Бахну. Что это? МВК-стенка да, дальше. Уходим. Вот МВК-стенку надо бахать. Два стекс выплывают. У тебя много ракет? О, еще, Нет, еще да, 5, например, еще 5, ну. еще 5. Надо нести ракеты. Но у них КД у четверых должно скинь, быть. Скинь ракеты, скинь ракеты и беги. Я пробурю одну стенку, короче, можно отсюда бурить. Тут калаши лежат. Много лута. Отойди. На. Тут резы. Забирай, относи, забирай, относи вот это все. У нас тактика была максимально простой. Мы проносили все, что только видели. А рядовые бойцы относили все в казарму. Вот так мы делаем просто и все. Выходит, на улицу вышел. На улицу вышел, убейте. Он, он бомж, вообще. Убили. Пушки наших привезли, я Это свой, это свой был? Шкаф был, но это бомжатня. Я бы вон тот дом открыл в центре, который. Открыл окно! Бахай прям в центр дверей. Бегу. Убил. Кладань, не бахай, понял? Убил, Убил. Убил хорошо? Как бахать, чтобы дамажилось? Тут ящики, я помню, были, но их тут нет. Направо, направо бахаем. Сейчас что забегаю. Есть ракеты? Я пустой. Одна осталась. Блин, надо идти. Давай, иди за ракетами. Вот так. Почти. 21 а. ракета. Бери, бери. Блин, я думаю, тут даже смысла вот этот говно рейдить нет, потому что они как будто пустые. Вот дверь бахне. Слева турель противная просто. У нас есть красные? Дома две штуки. У меня есть еще. Разве не пробежим? Я думаю, блин, маловероятно. У меня базука скоро сломается. Да. Там, там турель стоит еще. Угу. Что делаем? Убил в окне типа. Упаду открывать кровотёка. Так, а ты где, Гоба? Я возле металки бегаю. Там, где? Ты дал голову? Чужой, откуда-то Тут чего открывают двери? Дай выйти. Одну бахну. Дальше бахай просто в гаражку. Все, постаралась. Ну, тут, тут, короче, ничего нет. Здесь это это ю пустой ю. дом вообще. Могу еще выше поставить. Не, э, нормально. А, тут, тут есть Тут на вышке, на вышке можно сереть. Да, я поэтому. Смотри, ник у него, смотри какой. Это мой фанат. Ха-ха-ха. Посмотри, а ник у верхнего человека. О, подожди, подожди, брат, я тут, тут хилки нашел. О, чай хороший, чай хороший. Найс, надо попить. Вы, наверное, и представить себе не можете, какая жесткая здесь была заруба. Здесь столько было много людей, что у Никиты просто вылетел компьютер. Убил. Я не знаю, кто-то свой, кто-то не свой. Разбиваю ту которая мешает. Болт по тебе. А сейчас сломал? Да. Найс Есть. Не, вы не на меня смотрите, а на типов смотрите. Лол. Это что? Я yeah, yeah, с красными. Да, надо, надо эту скотину разбить и нормаз будет. Ты ее разбиваешь, yeah. да? Да, yeah. да, А, ну все тогда разобьешь? Или yeah, у тебя нет? Хватит. Вдали чел. Сзади этого здания чел был. Все, нет. У меня сейчас стоит. Yeah. Минус. Братвак. Mm -hmm. yeah, тут тут нет, было что-то в ящиках или пусто? Аккуратно, не подходите, просто стойте на месте. И чё тут? Ящиков много. Они пустые. Сука. Нет, не пустые, нет, тут что-то есть. есть. Снизу пустые. Тут открыто все. Давай ящики разобьем. Есть чем? Патронов 30 штук. Я тоже без патронов. Тут много ящиков. Тут. Тут чел, тут чел сидит, слышишь, кек? Спасибо. Блин, ты убил типа, который там сидел на камерах? Ты изверг? Стойте, так у вас О, а дайте бусик, понятно. мы съем типа убил. Тут Дай есть ткань, поймите. тут все О, открыто, лек. смотри, слышишь, что за бред? Ты посмотри на эту систему. Тут столько ресов должно быть. У них в бункере, походу, лут. Реально в бункере. Да, потому что вот усосало, наверное. Слушай, давай, короче, вскроем бункер у них. Сколько ракет у тебя осталось? Да, ты, камеры. Кейс 5, Фабио. О, это турель. Вот кто по нам стрелял, понял. Фабио 23. Фабио дач. Ладно, ребят, короче это пустой дом это пустой дом я знаю где лут у них я знаю где лут но нам сколько у тебя ракет осталось 8 игра и этот короче говоря спустя целый час таких плотных файтов эти ребята немного подздуваются. И мы бегаем уже по их территории спокойно, как у себя дома. Некоторые ребята сели за компьютер-стейшн и начали даже управлять их турелями. Город был полностью окружен. А все, что делали прежние владельцы, так это наблюдали за тем, как у них падает вся крепость. Они явно были не готовы к такому противостоянию. Тем же временем мы добиваем последний бункер в надежде, что там что-нибудь найдем. стреляет больно стреляет там вроде убил да вроде бы даже если написано рядовой неважно все кто не зеленки давайте а тут все тут много есть компонентов каких-то тут э, много топлива нет там еще будет нет это треугольник ну тут резов нет 0. К сожалению, большинство их ящиков были просто пустыми. Было ощущение, что они все задеспавнили. И на самом деле я не понимаю таких действий, ведь мы с ними договорились устроить плотную войну друг с другом, чтобы все получили максимальное удовольствие. Мы назвали им даже точное время, когда придем. Странно, что они так поступили. Но, честно говоря, свою цель мы достигнули. Мы прорейдили полностью этот город, а ресурсы нам были не нужны и вы не представляете, как же было приятно пробежаться по этим руинам. Смотрите на количество людей, которые лежат, здесь было просто лютое противостояние армии очко против города бандитов. Застраивать их территорию мы не стали и даже не стали застраивать им шкафы, чтобы они не могли дальше продолжать играть. Ведь наша армия не будет поступать как бандиты. Мы оставили все как есть, чтобы у них был шанс постановиться. И надеюсь, все эти действия были большим уроком для этих ребят. Нельзя убивать бедных бомжиков, которые вам не причиняют зла. И я надеюсь, чтобы посмотрели две части и поставили свой лайк. В конце я решил пообщаться с этими ребятами и узнать, какие эмоции они получили. Вы выходите с сервера? Да, мы просто уходим с сервера, потому что весело проводим время, у с вами и нам нужно уйти. Что вы собираетесь делать с вашей базой? Знаете ли вы, что мы из стримерской общины или это было случайно? Мы играли в комбо с нашей very famous twitch uh, rust streamer in germany hmm i think it was last sunday when you uh got banned thanks for not toxing. yeah only not toxic it was fun it was fun it's so good because um in rust community not uh, too much people not toxic but you you're so nice <laughs> very good tools <laughs> To find it out, that, that, was, that was, was the only reason why we reported you because your um, Battle matrix profile looks, yeah, very sus. But then we, we saw, yeah, you have a big amount of hours. I, I think on this profile, like uh, see, yeah, you, yeah, see, yeah. see you in part two of the video. <laughs> <laughs> Good luck, Two guys. weeks. Two weeks. Love you all. Иш, я люблю, ду. О, я знаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Да. See you. Have a good, have, have a good vibe uh, start. I дурак. Only... <laughs> good luck, guys. Привет, <laughs> привет. Thanks for <a> good story. Привет. <laughs> Прощай, бро. Good luck. And kill me with the rock. Kill me. No. no. <laughs> kill me, my friend. I wanna gonna sleep. Kill me. Do it together. Let's go. Good luck. Также я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто присоединился и помог нам. Огромное спасибо клану Очко, командиру ЭДЛу, который играл в 10 FPS, стрекозе Плюшки, моему братишке Серёге, командиру Сайнеду, фармили дедушке 13-му и, конечно же, спасибо стримеру Гобе, который нам помог. Без всех вас я бы точно не справился. Спасибо. Вы лучшие. А еще я тут подумал: а почему бы нам с вами не провести благотворительный стрим для EDL'a? -а? Может быть мы с вами на стриме сможем собрать ему на компьютер и исполнить его мечту. А то он задолбал играть через облачный гейминг. Короче, всех неравнодушных жду на стриме, который, скорее всего, будет на следующий день после выпуска этого видоса. Но вся информация будет как обычно в моем телеграме.